Мы продолжаем наш разбор. В прошлый раз мы остановились на 15 стихе. И давайте мы прочитаем вторую часть. И также сегодня мы разберем 16 стих. И голос его как шум, вот многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его как солнце, сияющее в силе своей. По нашей давней традиции мы начинаем с анализа слов, затем мы рассматриваем диаграмму и непосредственно обращаемся к богословию, что... Данный стих или стихи говорят нам о Боге, какую идею они содержат в себе, что они хотят передать читателю, и что в конце концов мы можем взять для себя, для нашей практической жизни. Итак, давайте мы начнем с первого слова, это слово «десница». Мы сегодня не используем это слово «десница» в основном. Это старославянское слово, и оно означает «правый» или «правосторонний». Как существительное может означать «правая рука» или «на правой стороне». То есть Иисус держал эти семь звезд в своей правой руке. Дальше хочу обратить ваше внимание на слово «уст». Это греческое слово «стома». От этого слова есть всеми нами знакомое слово «стоматит». А в детстве, наверное, у каждого более язвочки во рту. Так вот, слово «стома» означает «уста», «рот». И также скажем несколько слов о слове «лице». С обеих сторон меч и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. Слово «лице» может иметь значение не только лица, ну и просто внешнего вида, то есть внешнее все его тело было в ослепительном блеске и сиянии. Кстати, когда мы коснемся разных современных переводов, то мы увидим, что в некоторых переводах подразумевается не просто лицо Иисуса, а вся его внешность. Там это очень хорошо показано. В основном слова все знакомые, поэтому мы идем дальше. Разночтение, в общем, как мы уже поняли, имеет значение. Чем меньше значений, тем лучше для нас, изучающих Писание, тем лучше для переводчиков Библии. К счастью, в нашем отрывке разночения здесь не присутствует, поэтому смело переходим сразу к нашей диаграмме. Я объединил вторую диаграмму вместе с первой, потому что контекст, все это, все эти стихи, они описывают нам Иисуса Христа. Поэтому, поэтому рассмотрим сегодняшнюю диаграмму вместе с предыдущей. Сразу что бросается в глаза. Я даже обвел, нарисовал кружочки, Семь таких главных характеристик Христа или на что ставится акцент, что сразу бросается в глаза? Голос его как голос вот многих. Голос его как голос вот многих. Некоторые слово вот в переводах, вот мы посмотрим дальше в конце уже. Некоторые переводчики перевели вот как водопады, что есть не совсем, я бы сказал, корректно, потому что ну, я смотрел, никак нельзя переводить вода как водопад. Это уже дополнение самих да, переводчиков. И имеющий звезд в правой руке его. Сколько звезд? Семь. Семь звезд, имеющие в правой руке его. И меч двойной, острый, исходящий из уст его. Это слово «эк», да, греческий предлог «эк», означает «из», от чего-то. И лицо его, как солнце, светит в силе своей. Если мы в целом говорим о данном образе, очень интересно, что здесь пользуется число 7. 7 как бы характеристик. Хотя мы можем объединить голову и его волосы в одно, потому что дальше написано, что они белые. То есть и голова и его волосы белые. 7 характеристик или 7 черт Христа. На что ставится акцент? Опять же, число 7, число полноты. а Здесь мы имеем снова некую аллюзию на полноту, на его совершенство. Итак, давайте мы обратимся к нашим, нашей первой фразе. Наша первая фраза, и голос его как шум вот многих наше первое предложение. В десятом стихе голос был подобен трубе, а здесь как шум вот многих. На самом деле данный образ уходит напрямую корнями Ветхий Завет, в частности в книгу Изекииля, и данный образ относится к Богу. Здесь очень интересно подметить, насколько сильно в книге Откровения подчеркивается образ Иисуса Христа. Я думаю, что мы это уже заметили. Весь Его образ указывает на Его Божественность. То есть здесь мы не видим никакого намека на, на его человечность, да? хотя, конечно же, его образ это образ человека, по сути, потому что он выступает как человек, но тем не менее все указывает на его божественность. Давайте почитаем эти стихи из Ветхого Совета, которые раскрывают нам данный образ. Изекиля 43, 2. И вот слава Бога, Израиля вошла от востока, и глаз его как шум вот многих, и земля светилась от славы Его. Мы перелистаем несколько страниц назад, а первая глава, 24 стих. «И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум воинском стане, а когда они останавливались, опускали крылья свои». Как мы видим, этот образ или эти образы относятся к Богу. А здесь практически все богословы рисуют нам картину мощного водопада. Давайте прочитаем то, что написал доктор богословия Фриц Гюнзвик. У него хорошие, простые для понимания комментарии. Вот что он пишет: "Как могучее волнение моря в бурю, как шум великого водопада, голос Господа заглушает любой шум мира сего, выдаваемый за дело громкое и важное, достойное того, чтобы совершать его. Поэтому уже теперь будем внимать его настойчивому голосу, будем слушать его и повиноваться ему." Ради сравнения почитаем то, что написал Ириней Леонский, отец церкви, живший во втором веке. Бог разнообразными способами устраивает человеческий род в согласии и спасении, поэтому Иоанн говорит в Откровении, голос его как шум вод многих, ибо поистине много вод Духа Божия, потому что отец и богат и велик. И слово, проходя среди людей, доставляло пользу всем, независимо повинующимся им, начертывая для всего творения сообразный и пригодный закон. Два богослова и два разных акцента. В первом случае ставится акцент на власти и силе, а в втором случае ставится акцент на благодати и, как было написано, на пользе. Слово доставляло пользу. Здесь хочу напомнить тот момент, на который мы обращали наше внимание. Когда мы толкуем ту или иную книгу, мы всегда должны отталкиваться от цели написания с одной стороны и от жанра самой книги с другой. Цель какая? Дать утешение и ободрение гонимой и преследуемой церкви. Жанр апокалиптика раскрывает события, последнего времени. Если мы объединим эти два важных аспекта, тогда нам будет немного легче понять образ Иисуса Христа, описываемый в первой главе. А здесь Иисус не раб. Это нужно точно как бы понять, что здесь Иисус не выступает как раб, который служит своим ученикам. А здесь Иисус не слуга. Здесь Он судья, который приносит свой суд. Это отмщение, о котором сказано в послании к Фессалоникийцам. Точно, что этот образ, он внушал страх. Это устрашающий образ Иисуса Христа как Бога. Безусловно, этот образ, возможно, для неверующего он устрашающий, но для верующего, с другой стороны, он вдохновляющий. Почему? Потому что в такого Бога мы поверили, в Бога силы и власти и могущества. Наш Бог – это Бог Вселенной. И лично для меня это ободрение. А теперь давайте обратимся к следующей характеристике Иисуса Христа. Он держал в деснице своей семь звезд. А в 20 стихе нам дается пояснение, эти звезды являются ангелами семи церквей. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Кто эти ангелы? Или кого они символизируют? Этот вопрос мы оставим на потом, когда мы будем рассматривать 20 стих. А здесь важнее для нас другое. Что может обозначать это активное действие Христа? Активное подразумевается то, что он держит сейчас эти звезды в своей, руке, в своей правой руке. Мне кажется, здесь возможны два варианта, и богословы, в принципе, придерживается этих двух позиций. То, как он держит в правой руке семь звезд, может символизировать либо абсолютную его власть и контроль, либо его заботу об их сохранности. Если, к примеру, мы допустим, что здесь говорится о церквях или о пасторях этих семи церквей, Тогда нам стоит посмотреть на вторую и третью главы. По большей части в этих главах мы видим Иисуса с принципиально строгой стороны. В процентном соотношении Иисус больше выступает в роли того, кто обладает полной властью. Его строгость, безусловно, заслуживает внимания здесь, хотя также говорится и об его заботе. Например, в филадельфийской церкви Иисус обещает, что избавит ее от гадин и искушения, которое придет на всю вселенную. Теперь скажем несколько слов и о его руке. Почему здесь подчеркивается его правая рука? Чтобы ответить на этот вопрос, откроем словарь библейского богословия и прочитаем, что там написано. Конечно, нужно помнить, что все словари написаны людьми, и каждый человек, хочет он того или нет, по большому счету высказывает свое мнение, опираясь на те или иные знания. Поэтому, когда мы говорим о словарях, нужно признать, что это не абсолют всех знаний. От словаря к словарю да, определения значения будут немного иными. Но мы будем опираться отчасти на некоторые общедоступные факты. Давайте прочитаем, что же написано в этом словаре. «Правая рука является символом могущества, а место одесную, то есть правую руку, символом благоволения. Правая рука не только более ловкая из двух, но и более сильная. Это рука, которая держит меч. Итак, она символ могущества Божьего, прославляемого подвигами его десницы, сражающие врага и освобождающие его народ». Здесь даются некоторые ссылки и далее мы читаем. «Так после смерти Иисус был вознесен десницей Божию, как возвестил об этом Салмопевец. Я думаю, что данный образ в этом смысле используется даже и в наше время. Иногда мы слышим подобные фразы «правая рука царя» или «правая рука учителя» или «правая рука султана» да, или «президента». А для нас, думаю, что это понятно и очевидно. Образ правой руки, если мы так уже делаем некий ток, фигурирует не только в культуре там, греков, или евреев, но и в культуре славян, ну и также во многих других культурах. Давайте теперь обратимся к следующей фразе. Иисус из уст его выходил острый с обеих сторон меч». В Новом Завете переведенное слово «меч» на греческом может переводиться двумя словами. «Румфеа» и «махера». Слово «махер» обозначает «жертвенный нож», «короткий меч», «кинжал» или «короткая сабля». Давайте прочитаем для примера один стих с использованием этого слова. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Да, это слово махера, короткий меч. Теперь рассмотрим другое слово, слово ромфея. То слово, которое использует Иоанн в данном стихе, это меч с длинным и широким клинком. Очень интересен тот факт, что это слово всего в Новом Завете используется семь раз. Да, снова мы встречаем число полноты, и при этом пять раз из семи это слово относится к данному образу выходящего как бы меча из уст Христа. Давайте быстро прочитаем эти места и потом поговорим в целом о данном образе. Итак, у нас используется это слово в первой главе, в 16 стихе, и дальше мы его встречаем во второй главе, в 12 стихе. «И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ним мечом уст моих». Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет человека ярости и гнева Бога, Вседержителя. А прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами. Это на самом деле был а, тяжелый меч, который использовали для убийства и разрушения. На слайде вы можете увидеть предварительное описание этого меча. Давайте мы сейчас... А, для совсем любознательных, прочитаем маленькую историческую справку из Википедии. Ромфея, использовавшийся древними фракийцами, железный двуручный меч с длинной рукоятью и однолезвийным, прямым или слегка изогнутым, как у косы, клинком, из-за чего можно считать ее саблей. Ранние авторы определяли Ромфею также в качестве копья, но сейчас можно считать очевидным, что это был длинный, режущий и колющий меч. Итак. Какова же идея данного образа, или что Бог хочет через этот образ нам показать? Давайте прочитаем то, что написал Дэвид Гузик. Дэвид Гузик – это американский пастор и благослов Он, он кстати, наш современник, и у него есть очень хорошие комментарии в интернете. Они, кстати, бесплатны. Правда, на английском, но кому интересно, могу дать ссылку в описании, только напишите. Так вот, он пишет. Идея, исходящего из его уст меча, не в том, что Иисус носит меч в зубах. Идея в том, что этот меч – его слово, его оружие, и наше тоже – слово Божие. И здесь он приводит в пример послание к Фесянам, к Ефесянам 6 глава, 17 стих. Я думаю, что это место нам всем знакомо. И здесь Дэвид также ссылается на американского богослова Альберта Барнеса, который отмечает, что Иоанн не обязательно видел меч, выходящий изо рта Иисуса. Он слышал, как он говорил, он чувствовал проникающую силу своих слов не были подобны острому мечу, выходящему из, из уст его. Здесь было бы хорошо нам вспомнить то, что сказал Господь. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Сила в слове. Это в первую очередь относится к Богу, так как абсолютно все Ему подчиняется. Все животные, все атомы, все клетки человека находятся во власти Божьей. Конечно, Иоанн вполне мог увидеть выходящий меч из его уст, но идея состоит не в том, что Иисус будет поражать народы физическим ударом своего меча. Конечно же нет. Здесь имеется в виду физическая и духовная сила, которая будет исходить из его уст. То же самое мы можем сказать и о других образах, например, то, что Иисус держит звезды звезд в своей руке. Давайте к данному образу добавим еще несколько стихов, которые имеют схожую идею. Он будет судить бедных по правде, дела страдальцев земли решать по истине, и шезлом у своих поразит землю, и духом у убьет нечестивого. И тогда откроется беззаконника, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Одно появление Христа в славе способно уничтожить всех его врагов. В данном случае вся власть находится в руках Христа. И, наконец, обратимся к заключительной части нашего сегодняшнего короткого разбора. Или его как солнце, сияющее в силе своей. В силе своей, то есть в зените. Никто из нас не может смотреть на солнце, когда оно в зените. Больше, там, нескольких, скажем так, секунд. Солнце ослепляет. Наши глаза не могут справиться с такой интенсивностью солнечных лучей. А здесь хочу напомнить тот образ, о котором мы с вами говорили в одном из разборов. Мы всего лишь зеркала. Мы отражаем Божью славу. Источник этой славы – Иисус Христос. Мы знаем, что сияние в Библии в основном относится к славе Божьей. Например, Моисей увидел частичку Божьей славы. Потом, правда, ему пришлось покрывать свое лицо, потому что оно сияло. Джон Макартур комментируя данные отрывка, говорит, что здесь Иисус отражает свою славу через свою церковь. И эта же слава, как мы уже знаем, Иисус однажды разделит вместе со всеми его учениками. Очень хорошие места для изучения, для сравнения. Это Даниила, 12 глава, 3 стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. Тогда погибнут все враги Твои, Господи, любящие же Его, да будут, как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоила земля сорок лет». Путь к этой славе для верующих в Иисуса Христа лежит только через 53 главу книги пророка Исаии. Я не мог не сказать об этом. Что находится в 53 главе книги пророка Исаии, я думаю, что все мы знаем. Образ Ангца Божьего, смиренного раба. Поэтому путь к славе лежит всегда через смирение. Не могу не упомянуть то, что сказал Сперджин. Что вы видите в правой руке Христа? Семь звезд. И все же, как они незначительно выглядят по сравнению с уволиком? Они звезды, и их семь. И кто может их увидеть, или, по правде говоря, 70 тысяч звезд, когда солнце светит в силе своей? Как прекрасно это, когда сам Господь присутствует в собрании, что проповедник, кем бы он ни был, совершенно забыл. Я молю вас, дорогие друзья, когда вы идете к месту поклонения, всегда старайтесь видеть лицо Господа, а не звезды в его руке. Посмотрите на солнце, и вы забудете звезды. Очень хорошее высказывание да? короля проповедников Чарльза Сперджина. Если человек фокусируется на личности проповедника или личности пастора, тогда на все сто процентов я уверен в этом, этот человек разочаруется, потому что у всех людей есть недостатки. У вас есть недостатки, у меня есть недостатки. Все люди с ошибками. Один Христос совершен. Поэтому нужно смотреть на солнце, а не на звезды. Так говорит Чарльз Спирджин. Давайте в завершении данного разбора сравним наши переводы. Мне очень нравится это занятие, сравним переводы. Давайте начнем с перевода под редакции Кулаковых. И голос его, словно шум потока. В правой руке своей держал он семь звезд, из уст его исходил меч разящий, обоюдоострый, и лик его, как солнце, в зените сияющий. Слово вот они перевели как «поток» то есть не вода, а поток, подразумевается какое-то бурное течение. Слово «десница» они здесь поясняют в правой руке, что и в нашем случае совершенно оправдано. Более того, во всех современных переводах присутствует, скажем, более нам привычный перевод, слово «десницы» – правая рука. В правой руке своей держал 7 звезд. Из уст исходил меч разящий. Здесь они подчеркивают идею острова меча. Велик его, как солнце в зените сияющий. В греческом используется слово дунами, что буквально переводится как «сила», да, «сильный». Все мы понимаем, что солнце сильнее всего светит в зените, то есть когда оно максимально, максимально высоко над нашими головами. Давайте прочитаем еще один современный перевод. Голос его был подобен шуму водопада, а в правой руке у него было 7 звезд. Во рту его был обоюдоострый меч, и всем своим видом он был подобен ярко сияющему солнцу. И голос его как шум вот многих. Здесь они переводят подобен шуму водопада. Откуда взялся водопад, я не знаю. Более того, на острове Патмосе, насколько мне известно, никаких водопадов нет. Я бы не стал так переводить. Мне очень нравится, как переведено в переводе под редакцией Кулаковых они перевели слово вод как поток. То есть поток подразумевает силу, да подразумевает идею бурного потока воды. А в правой руке у него было семь звезд. Во рту его был обоюдоострый меч. Здесь слово. Во рту, здесь мне не нравится, как они перевели греческий предлог «из», «эк», они перевели предлогом «во». Но во рту написано, что «из», в греческом написано «из», здесь написано «в». И всем своим видом он был подобен ярко сияющему солнцу. В нашем случае подчеркивается его лицо, а здесь подчеркивается весь его вид. Это то, что я сказал в самом начале. Он был подобен ярко сияющему солнцу. РБО. Голос всего словно грохот водопада. Снова присутствует в водопад. В правой руке у него семь звезд, и отсутствие его исходит боедоострый жалящий, жалящий меч. Весь облик его словно палящее солнце в зенит. Облик мы можем понимать как и лицо, как и внешность. Тоже интересный перевод, я не буду комментировать, здесь все понятно. И прочитаем слово жизни, последний перевод. И голос его напоминал рев водопада. Заметьте, во всех трех переводах последних, которые мы прочитали, присутствует водопад. Откуда взялся водопад? Я не могу сказать. Мне кажется, это просто фантазия переводчиков. Опять же, я могу ошибаться. Пожалуйста, поправьте меня. Те, которые смотрят, знают больше, чем я. Потому что я в своих знаниях тоже ограничен. Пожалуйста, может быть, у нас есть знатоки греческого. У вас есть хорошая литература. Поясните, можно ли переводить слово «вода» как «водопад». Он держал в правой руке семь звезд, из его рта выходил обоида острый меч. А лицо его было как яркое сияющее солнце. Собственно, и все, весь наш разбор на сегодня. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, поддерживайте данное служение молитвенно. Нужны очень ваши молитвы, потому что в жизни каждого христианина присутствуют трудности в жизни. Мы солдаты Божии, мы на фронте, а враг, как мы знаем, очень не нравится, когда мы наступаем, когда мы активно наступаем, когда мы идем вперед. А каждый человек, каждый христианин, который служит Господу, по сути, это солдат, который наступает, который идет вперед, который стреляет во врага. Поэтому поддерживайте обязательно молитвенно, поддерживайте всех братьев и сестер, которые служат в интернете, в церквях поместных, вам служат духовно, через слово, через другие какие-то служения. Поддерживайте и будем укреплять и назидать друг друга. Боже всем благословений.